От меня не тяжелых перемен, тебя уносит, не оставит мне даже тени славы. И он не слушает, может быть, хочу улететь с тобой. Желтый ослик в бой, тень за мечтой. But you than <laughs> me. Позови меня с собой, я пойду сквозь мои ночи, Я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил, Я приду туда, где ты, наисушный солнце, Все развитые мечты облетают снова с телом высоты.